Здравствуйте, меня зовут Владимир Ресаев и вы на канале Помощь с компьютером. Недавно давно у меня была сборка игрового компьютера на процессоре AMD Ryzen 5 3600, видеокарта RTX 970 Super, гигабитный производитель, и материнская плата iSROC B450 Pro. Заметили, что температура у процессора простой и скачет, то есть то 42, то 62, то 70 с лишним градусов, при том, что нагрузки вообще никакой нету. В моем случае сейчас, как вы видите, все стабильно. Проблему решить можно очень легко и просто. Для этого требуется открыть панель управления. Найти электропитание. Открываем. Находим нашу основную схему. В моем случае AMD Riding Balance. И нажимаем настройки схемы электропитания. Здесь изменить дополнительный параметр питания. Сворачиваем жесткий диск и ищем управление питанием процессора. Находим максимальное состояние процессора. В моем случае уже стоит 99%, в вашем случае будет стоять 0%. Выставляем 99% и нажимаем «Применить». После этого «Ок» и перезагружаем нашу систему. После предзагрузки вы уже увидите, что температура перестанет скакать, а будет стабильная, как в моем случае. На этом видеоурок хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте в комментариях к видео.